Добрый день, коллеги! Здравствуйте, мои дорогие ученики! Сегодня я вам представляю книгу, книгу о рунах. «Руны раскрывают тайны мира. Большой учебник рун». В этой книге изложена методика постижения и познания рун, методика моей школы, методика специальная, с глубоким погружением в энергетическую информационную сущность каждой руны. Не только о рунах, конечно же здесь речь, здесь речь и о самой системе мироздания, которая возникла и существует в скандинавской традиции. Помимо теоретических и практических упражнений, эта книга обладает еще одной бесценной частью, а именно описанием, живым описанием результатов работ пробуждения в себе каждой руны, которые сделали мои ученики. Они писали мне длинные эссе, часть из которых самые интересные и самые яркие моменты вошли в эту книгу. Они помогут вам как опыт, как поддержка, когда вы будете заниматься по этой книге. Эта книга совершенно самостоятельный учебник. От начала до конца вы можете пройти ее сами, не ожидая, что когда-нибудь появится учитель, гуру, Боди, эриль, который будет вам помогать осваивать какие-то определенные рунические техники. Вы все можете сделать сами. Эта книга как раз написана для этих целей. Руны – древняя языческая система, настолько древняя, что уже никто не помнит, когда она зародилась. Она зародилась тогда, когда еще писаний не было. И когда руны, конечно же, не использовались в качестве переносчика информации. Они использовались как система взаимодействия с реальностью. Система разговаривает на своем языке, она закодирована определенным способом. Руны – это ключи. Коды, которые расшифровывают человеческие желания, трансформируют их, перепаковывают и переводят в информационный посыл программы, которая называется этот мир. И наши древние предки знали это очень хорошо. Через руны они шифровали свои пожелания. Через эти пожелания мир менялся согласно этим желаниям. Но надо правильно составить формулу, надо правильно составить речь, посыл, запрос. Руны как раз и есть тот самый дешифратор, который переводит смутные человеческие желания в четкие и конкретные посылы, команды, алгоритмы перестройки окружающей реальности. Этому учили годы своих учеников, этому учу вас я, и для этого написана эта книга. Читайте, обучайтесь, постигайте. Я буду очень рада, если у вас все получится. А это означает, что свои книги я пишу не напрасно. И для меня это очень важно.